Bonjour les amis! Здравствуйте, друзья! А вам приходилось покупать авокадо для какого-нибудь вкусного рецепта и ждать в течение долгих дней, пока оно созреет? В магазине я часто сталкиваюсь с такой проблемой. Авокадо или уже переспелые и ни на что не годятся, или совсем зеленые, и им нужно несколько дней, чтобы созреть. На этот раз я купила самые твердые плоды, которые смогла найти. При нажатии не остается никаких вмятин. При нормальных условиях для созревания им нужно не менее недели. С лайфхаком, который я вам покажу, считанные дни. Итак, достаточно положить плоды авокадо в бумажный пакет и отправить к ним свежее яблоко. Плотно закрыть пакет и забыть о нем, но ненадолго. Смотрите, мои твердые, как бетон, авокадо вызрели за двое с половиной суток. При нажатии на каждом из них появляется очень заметное углубление. И хотя все плоды были одинаково твердые, некоторые созрели сильнее, их можно было вынимать пораньше. Согласитесь, что для полного созревания два дня против семи – отличный результат. Из самого спелого плода я приготовлю вкуснейший соус квакамоли, остальные пойдут в салат. Надеюсь, такой лайфхак вам пригодится. А я вам говорю: бон аппетит и авенту.